Производственный зенжевещи стали каркас уголок профиль 35 на 35 нижняя полка решетка из четырех ламелей зенжевещи стали поставляется в защитной пленки поры регулируемые каркас полностью разборный